5 ошибок женщины в обращении с мужчиной. Из чего эти ошибки состоят? И я, Марина Демидова, семейный психолог-регрессолог, расскажу вам в этом видео, что нам мешает выстраивать гармоничные отношения со своими любимыми мужчинами. Итак, в предыдущих видео в нашем марафоне «Я женщина» вы уже познакомились немножко с собой, какой больше у вас стихии сейчас разбалансировано и в какую сторону работать именно с самой собой. Вы, наверное, уже сделали анализ своего мужчины, построили вместе домик, в котором живет любовь. И сегодня мы с вами поговорим, какие ошибки женщина допускает в общении с мужчинами. Как мы уже говорили, есть пять первых элементов, которые везде присутствуют в нашей жизни. И как мы э, знаем это или не знаем мы это, это в любом случае влияет на нашу жизнь. Также, как и наши эмоции, очень важно понимать каналы восприятия свои и своего любимого мужчины. Об этом подробно мы говорим в игре тренинги, которая называется «Формула счастливых отношений». И в течение 60 дней вы будете учиться выстраивать отношения со своим мужчиной. Именно там вы будете, выполняя задания, находить общие темы и выяснять, что же на самом деле ценно для вашего мужчины и для вас. И поверьте, тот результат, который будет у вас после прохождения 60 дней, он затмит все ваши ожидания. На самом деле очень много женщин пишут отзывы, да мужчин в том числе, что эта игра-тренинг помогает не просто выстроить крепкие семейные отношения, а самое главное понять путь, куда мы двигаемся. И для многих это является лакмусовой бумажкой, и они принимают а, решение о разводе. И здесь тоже нет ничего страшного. Лучше это сделать сейчас и не забыть про себя, чем мучиться, бегать, разбираться, платить деньги и все равно страдать. Время это невосполнимый ресурс и имеет смысл его ценить в первую очередь. Итак, давайте посмотрим, как же правильно относиться друг к другу для того, чтобы слышать друг друга, понимать друг друга. К каждому первому элементу относится канал восприятия нашего тела. Например, к воде относятся почки, к огню относится наша речь. Соответственно, то же самое мы и трансформируем в мир. Если для нас привычный канал восприятия, например, визуальный, который относится к элементу печень, то а, к дереву, то здесь, конечно, мы понимаем, что все, что нам красиво, а, приятно глазу, это будет нас радовать. Но иногда бывает так, но, ну, скорее всего, это не иногда, а чаще всего у мужчины другой канал восприятия, чем у женщины. Очень редко бывает так, что одинаковые каналы восприятия. Понятное дело, что чистых каналов восприятия очень мало. Бывают превалирующие, а бывают, ну, бывают доминирующие, а бывают просто смежные. Да? Потому что мы все равно всеми пятью органами чувств с вами работаем, взаимодействуем. Итак, смотрите, что происходит, если, в мужчине, если у мужчины канал восприятия информации, например, аудио, а у женщины визуальный. Тогда происходит как бы абракадабра или сроб, сломанный телефончик, на котором говорят о мужчина и женщина. Мужчина ей говорит, послушай, а она не слышит. Она ему говорит, посмотри, ты что не видишь, у тебя штаны мятые, погладить не мог, как ты мог выйти в таком виде со мной к подружке? А он ей говорит, я не видел, для меня нормально. Или если он кинестет, а она а, по-прежнему визуал, ну 80% женщин это визуалы, мы любим красивые вещи, мы любим, чтобы все было интересно, ярко, и для мужчины это тоже является окошком понимания нас, потому что они притягиваются именно к тем, женщинам, которые дают ему что-то, что нет у него. Да? Если у него, например, кинестетический канал восприятия, то ему очень интересно рассматривать эту красивую игрушку, которую он не понимает, почему она так страдает, идя на каблуках, а потом всю ночь у нее болят ноги. Он искренне сочувствует, и вот это непонимание и умение разобраться, почему она так себя ведет, именно и привлекает мужчину иногда в женщинах. Для того, чтобы понять, какой канал работает на большую мощность у данного человека, вы можете очень просто сделать тест. То есть задать вопросы, посмотри, услышь меня, потрогай, почувствуй и посмотреть, на что откликается быстрее оппонент. Подробно об этом говорится в формуле счастливых отношений где несколько заданий дается и вы точно узнаете какие каналы восприятия любви то есть мы так называем язык любви например если язык э, любви это время да что значит время это значит качественно проведенное время с человеком и если для вас как для визуала видно что вы рядом сидите со своим мужчиной и вам кажется что вы проводите с ним время а у него язык любви который говорит, ну, обрати на меня внимание на 100%, перестань смотреть свой телефон, я же рядом, посмотри на меня, возьми меня за руку, поговори со мной, обрати на меня внимание, пускай это будет 20 минут, но ты тотально будешь принадлежать только мне». И это очень важно, если мы не видим а, вот таких ярких моментов, когда человек прям проявляет свой канал. А как он проявляет? Например, вы едете в машине со своим мужчиной, он а, рулит, понятное дело, да, а вы, допустим, торчите в телефоне. И его это сильно раздражает, потому что язык любви у него – это качественно проведенное время. И ему важно, что в момент, когда вы находитесь вместе – вот в таком даже замкнутом пространстве, которое вы никуда не убежите, он наслаждается этим моментом, и вам важно это тоже прочувствовать, и дать ему возможность это тоже прочувствовать, показать ему, что «милый, я только с тобой, мы сейчас едем куда-то по делам или на отдых, но я только с тобой». Если же канал восприятия визуальный, то язык любви – это будут подарки. А подарки, конечно, любит любая женщина, но... Здесь важно понимать, какие подарки, кому, как мы будем дарить. Именно об этом говорится в формуле счастливых отношений, где в течение 60 дней, двух месяцев, каждый день маленькое задание будет приближать вас к той идеальной семье, которая будет выращивать те ценности, которые вчера вы нарисовали в домике, в котором живет любовь. И сегодня мы еще должны затронуть одну такую тему, какая же энергия превалирует. И сейчас я расскажу вам секрет, по которому вы точно можете установить ту энергию, которая у вас превалирует, которая у вас в дисбалансе, с которой нужно работать. И именно это закрывает от вас дело вашей жизни. Именно это и является вашим предназначением, которое вы должны выполнить лично для себя. Потому что мы же знаем, что мы сюда приходим для того, чтобы повышать вибрации, для того, чтобы что-то создавать, но наш материальный мир иногда нам говорит о том, что нужно быть пекарем, лекарем, и мы ищем какое-то дело жизни, равно ставим между нашей работой и делом жизни. На самом деле, ту информацию, которую вы сегодня получите, она очень... С одной стороны непонятно, а с другой стороны очень проста. Итак, в чате я выброшу сайт, на котором бесплатно можно будет рассчитать свой бодиграф. Вам не нужно сейчас заморачиваться, что это такое. Вам нужно будет посмотреть только на одну единственную цифру в красной линии по планете Марс. Марс – это кружочек со стрелочкой, которая вверх. Цифра после точки. Там будет три цифры. Например, 30.5. И вот вам нужно посмотреть на ту цифру, которая стоит после точки. Именно это и является знаком а, того элемента, который у вас в перекосе. Соответственно, вы с этим родились от рождения. Если у вас сейчас проявленное заболевание, то колесо эмоций, которое вы составили, очень сильно совпадает с тем, что вышло с цифрой, это хорошо. Если же нет то значит, все, что происходило с вами на физическом плане, это, скорее всего, установки и еще дополнительные перекосы и травмы, которые повесили родители в вашем детстве. Разобраться с детскими травмами, с теми установками, которые вешают нас родители, а мы автоматом на своих детей, вы сможете в игровом тренинге «Как воспитать успешного ребенка». Именно там мы проходим все семь центров энергетических. Именно там я говорю, какие слова закрывают эти энергетические центры. Ну и, как вы, наверное, догадались, 5 первых элементов они тоже относятся каждый к своему энергетическому центру. А вообще у нас их 7, ну, общепринятых на самом деле их больше. А, так вот, 5 это та база, с которой мы можем работать самостоятельно, а шестой и седьмой открываются автоматически, если проработаны первые пять. И начинать надо с первого. Центра. ни в коем случае не с последнего так не работает а как мы с вами строили домик в котором живет любовь начинается все с фундамента с основания и так теперь вы знаете тайну своего рождения вы просто заносите туда бесплатный ресурс вбиваете свои данные время место и а, дату рождения и соответственно смотрите а цифру которая стоит после точки на планете Марс в красном поле. Там будет красная и черная лента цифр. Вам нужно посмотреть в красном цвете. И сравнить результат, который вы получили, с той цифрой, которая у вас получилась по вашему колесу эмоций. Соответственно, когда мы с вами начинаем взаимодействовать с другим человеком, у него все то же самое. И вот здесь как раз и кроется ошибка женщины. Нам очень хочется, чтобы мир вокруг нас был таким, каким мы его представляем. На самом деле... Он у всех разный, и наша задача научиться договариваться. Вот если мы знаем лучше природу свою в первую очередь, и тех людей, которые с нами проживают, то мы будем, безусловно, более внимательно относиться к ним и понимать их с полуслова. А это вам поможет как раз сделать Бесплатный ресурс, и вы посмотрите, какая энергия является основной в перекошенном состоянии, когда приходит человек на этот план. И вы, соответственно, уже можете с большим вниманием относиться к этому человеку и с пониманием, почему с ним происходит то или иное. Ну и пятая ошибка женщины – это когда мы думаем, что мы всегда правы. Здесь работа с тремя нашими тараканами или с тремя нашими эго-центрами, которые называются внутренний ребенок, внутренний подросток и взрослый. Вот а, в разных ситуациях мы проявляемся, дети наши проявляются, мужья наши проявляются по-разному. Иногда, вот мы в чате обсуждали, что итальянцы очень инфантильные мужчины. То есть это состояние ребенка, который проходит рядом с мужчиной всю его жизнь. Не важно, что этому мужчине уже 60, он все равно будет этим ребенком. да, Потому что будет всегда взаимодействовать со своей мамой. Но такова особенность итальянцев, и это не 100%. Мы же сейчас говорим, какие есть принципы работы. Если вы видите что человек обижается, очень часто дует губы и не хочет понимать, то, скорее всего, это состояние ребенка. Ну, очень часто бывает у женщины, она его неосознанно включает для того, чтобы манипулировать и искать свои выгоды, а вот когда действительно ей нужно состояние ребенка, которое поможет ей восхитительно выглядеть, вдохновлять своего мужчину, что-то творчески создавать, то мы это не делаем, а постоянно делаем какие-то скидки на то, что я устала, мне нужно вымыть пол, убрать за вами. Вот о состояниях будет говорить как раз следующий спикер, и вас ждет необыкновенное путешествие в мир состояний женщины. Я же хочу сказать, что э, умение быстро выходить из ребенка во взрослого или из обиженного подростка, который делает все время вызовы. Да ты че, А ты сам? А ты как думаешь? Да ты на себя посмотри. Вот это работает подросток. Когда вы уже взрослый, и вы строите семью, и у вас есть дети, которые с вас берут пример, именно они считывают модель поведения семьи и будут также ее строить. Пускай они на 100%, но это все равно будет проскальзывать. И для того, чтобы ваши дети были счастливые, для того, чтобы вы создавали эти гармоничные отношения, важно научиться в первую очередь управлять этими тремя эгоцентрами самостоятельно. И вовремя отслеживать в осознанности, когда вы проявляетесь как обиженный ребенок, когда вы проявляетесь как дерзкий подросток, а когда вы как мудрый взрослый садитесь и договариваетесь. Поэтому умение коммуницировать, используя языки любви, используя моменты договоренностей, потому что вы будете понимать, что если он сильно агрессирует, то, скорее всего, это не его вина, это такова его природа, и его можно успокоить, потому что а, в дополнительном видео вчерашнего урока я подробно рассказываю взаимодействие этих пяти первоэлементов, как они между собой работают. Ну а для кого важна консультация, вы можете на бесплатную 30-минутную консультацию записаться под любым видео на YouTube-канале. И мы с вами подробно определим ваши болевые точки и найдем решение вашей проблемы. Итак, я вам желаю хорошего настроения в эти выходные дни. И обязательно испытать язык любви, проверить его со своим мужчиной. С вами была Марина Демидова. Пока-пока.